6 лет после событий страшной Варфоломеевской ночи. Король Карл IX умер. Трон должен унаследовать герцог Анжуйский, поскольку его старший брат Генрих уже коронован в Польше. Этого не может допустить Екатерина Медичи. Она жаждет видеть государем Франции своего любимого сына Генриха де Валуа. Следуя воле матери, Генрих бежит из Польши, отказавшись от польского престола, и становится королем Франции Генрихом III. Герцог Анжуйский потрясен коварством матери и продолжает рваться к власти. Его честолюбие и амбиции подогревает герцог Дегис, склоняя к заговору против брата. В действительности Дегис, как принц крови, сам мечтает о троне. Генрих III окружает себя фаворитами, которых ненавидят французы и презрительно называют их миньонами. Герцог Анжуйского поддерживают анжуйцы, дворяне, состоящие у него на службе. Их возглавляет граф Дебюсси, полководец, блестящий кавалер, первая шпага Франции. В борьбе за корону все претенденты вновь используют религиозную вражду католиков и протестантов, гугенотов. Франция стоит на пороге новой гражданской войны. Я могу только поблагодарить вас. Я хотела бы вознаградить вас чем-нибудь более существенным, но у меня ничего нет. Не беспокойтесь, сударыня. Мы щедро вознаграждены. эту дорогу, забудьте эту даму, забудьте этот дом и эту дверь. Ведь вам, мою дорогую девочку, боже правильно, как все это похоже на опал. Господи, за что Его Величество разгневался на наш дом, всегда такой преданный король. Разни собаку, Шико. Ну и прожорлив же ты. Предатель Сен-Люк, как я его раньше не раскусил. Предатель Сен-Люк, он что, забыл, что друзья короля не имеют права жениться? Их любовь к королю должна проявляться свободно, а не отвлекаться на какие-то посторонние предметы. Неблагодарная свинья. Свинья! А я посулил ему должность главного ловчего. Что? Что? Ты меня огорчаешь, Генрих. Ну какой ловчий сын Люка? Единственная лань, которую он смог выследить, это дочь маршала Добрисака. Генрих, послушай. Отдай эту должность Бюсси. Бюсси? Бюсси, ты заполуч его в свою свиту. Да бюси для меня в одной цене с чумой! Жаль, очень жаль. К тому же, герцог Анжуйский выпросил эту должность для некого господина Домонсоро. Да. Хм. Ты собираешься на бал, а физиономия у тебя как для месяца. Неужели ты думаешь, что твоя кислая мина испортит настроение Сен-Люку перед его брачной ночью? Лучше не ходи, Генрих. Я намерен развлечься. Вот это по мне. Мы развлечемся по-королевски. Нет, не даром, не даром мне вчера приснилась дохлая рыба. Вы побрал этого Сен-Люка в самом деле. угоразил же его пренебречь дружбой короля. Да. А теперь мы вынуждены сидеть на привязи и ждать, когда король придумает наказание для него. А вы заметили, какую мину король застроил Сен-Люку во время свадебного обеда, а? к девице Декассе он вообще повернулся спиной. Эх, друзья мои, если вы знали, Какое славное вино подают тут в одном местечке неподалеку. Майн mm, гот. А я бы закатился прямо сейчас к Майонет, теплое гнездышко. Ох, как я хотел бы оказаться там. Mm. Mm. Помяните мое слово, все это кончится изгнанием. Кому-то из нас непременно придется отвезти Сан-Люку свадебный подарок. Приказ короля немедленно убраться из Парижа. Ну, такой подарок я готов ему отвезти хоть сейчас! <смех> Господа, наш король великий человек. Несмотря на то, что этот негодяй-сын-люк виновен в государственной измене, король решил оказать ему честь. Мы все-таки едем во дворец а, да buddies, Meanwhile... король! Мы все-таки повеселимся сегодня. Да, точно. Счастливчик, этот Сунлюк. Он проскочил между молотом и наковальней, даже не прищемил себе хвост. Сомневаюсь. Сомневаюсь, господа. Наш король охотник, и прежде чем прикончить добычу, он даст ей волю побегать. Ату, ату, Санлюка! Тырять времени, господа. Король попросил прибыть на свадьбу раньше его. В самом деле не будем терять время. Я очень надеюсь, что герцог Анжуйский пришлет туда своего ненаглядного бюси. Король так и не посетил нашу свадьбу. В чем вы провинились перед королем, господин Люк? Моя дорогая Жанна, я вам все объясню, как только эта грозная туча рассеется. Она рассеется? Должна. <говорит> как я, роддяки мои. Смартфон на вас. Бедный друг. На сей раз ты действительно пропал. Король гневается. В самом деле, Судлюк, какого дьявола ты собрался жениться? Mm. Ты же знаешь, как король ревнует своих приближенных. Плохо дело, дружище. Плохо. <свистит> Нет ни короля, <свистит> ни герцога Анжуйского. Даже этот бахвал Бюсси не соизволил явиться. <свистит> Его Величество – король Франции Генрих III Валуа. Наконец-то. Ну, теперь мне уже ничего не страшно. Если еще появится герцог Анжуйский, я буду совершенно счастлив. Бог мой присутствие короля пугает меня больше, чем его отсутствие. Севалуа. Что здесь происходит, господа? Государь, там шут ваш шико, он вырядился точно так же, как ваше величество. Торшико. Два короля на балу. Слишком большая честь для хозяев, а? а, -а, -а так? Позволь мне сыграть роль короля. Я буду царствовать, а ты танцевать. Я выложу весь набор ужимок, подобающих королевскому величию, а ты малость поразвлечешься, мой бедный король. Ты прав. Я, пожалуй, займусь танцами. в редчайшем расположении духа. Здесь он не перестает мне улыбаться. Когда мы возвращались в Венчания, дорогая Жанна, его взгляд пугалась. Тогда его величество было в дурном настроении, а теперь. Теперь еще хуже. Милая Жанна, король, по всей видимости, приготовил для нас какой-то подлый сюрприз. Боже мой, не смотрите на меня так нежно. Лучше отвернитесь от меня. А, Вот и Шико. Весьма, кстати. Я умоляю вас, Жанна, задержите его. Постройте ему глазки, приласкайте его, приголубьте. Знаете, судри, если я последую вашему совету, то могут подумать... Пускай подумают. Очень хорошо, если подумают. Ну что, сударыня? Я все слышал. Вам приказали строить мне глазки. Учитесь, сударыня, учитесь. Вам теперь часто придется бывать при дворе. А там свои законы. Законы лицемерия, законы притворства. Да, да, да. Ну, представьте, что я зеркало в вашей спальне. Вы же строите рожицы перед зеркалом у себя в спальне. Страшки строите, я знаю. Вот, вот, вот, получается Хорошо. Вы меня спрашивали, не воспрещается ли вам ходить к Месси, я вам сразу сказал, что вы вольны в своих поступках, но лучше бы вам было не выходить из дома. вы мне не поверили. Случайно или по воле Рока, герцог конжуйский видел вас сегодня в церкви святой Екатерины. Это правда, сударь. Но я не уверена, узнал ли он меня. Ваше сходство с женщиной, которую она плакивает, показалось ему поразительным. Я надеюсь, что он меня забыл. А я уверен, что нет, сударыня. Тот, кто видел вас хотя бы раз, забыть уже не сможет. Поверьте мне, что я и сам пытался сделать это, но у меня ничего не вышло. Герцог человек недобрый и мстительный. Он обязательно попытается выяснить, кто вы такая. Господи, вы меня пугаете. Нет. Я говорю лишь то, что есть на самом деле. Что же делать? Сударыня, вам хорошо известно условие, при котором я мог бы просить защиты у Его Величества для вас. Но, может быть, опасность не так уж велика. Время покажет. Время покажет, сударыня. И все-таки, став графиней де Монсорро, вы могли бы не опасаться преследования герцога. Граф де Бюсси, сеньор де Амбуас. Э, Бюсси? Это возмутительно. Я выпускал кучу указов против роскоши. Я выпущу новые и буду их множить и множить. Если они недостаточно хороши, пусть их по крайней мере будет много. Но клянусь рогом Бельзевула, моего кузена, четыре пожа, господин дебесси, это слишком. Эй, ты там! Ты куда? А ну-ка постой! Эй, бесси! Да что же это такое? Бесида Муас, граф Дебюси, я смотрю, вас не докличишься, пока не перечислишь все ваши титулы. Вы что, не можете отличить настоящего короля от шута? Господин Дебюсси, вы не слышите, вас зовут? Извините, Ваше Величество. Иные короли так похожи на своих шутов, что ошибиться весьма нетрудно. Простите, что я принял вашего шута за короля. Что он сказал? Ничего, государь, ровным счетом ничего. Нет, государь. Мэтр вы рядите в золотую парчу всякий сброд васами. Вы, вы дворянин, полковник, потом Клермонов, принц, наконец-то, Являйтесь на бал в простом черном бархате это что наряд для бала, да это траур для похорон, месье. Я делаю так потому, что в наше время всякий сброд наряжается как принцы, а хороший вкус требует от принцев, чтобы отличить себя, одеваться как всякий изброд. А ну не смейте оскорблять моих любимчиков! Они а то будьте короля раскороля, а возьму их, обнажу шпагу не хуже всякого шута! Если Шико будет продолжать свои шутки в том же духе, я его поклочу. Не суйся, куда тебя не просят, Мужерон. Шико дворянин. Весьма щепетилен в вопросах чести. Ну хорошо, впредь будьте осмотрительны, Бюсси. Простите, Ваше Величество. Король поставил себя в дурацкое положение, позволив Шуту занять свое место. К тому же он здесь не самый дерзкий. Это касается Дебюсси, он стал совершенно невыносим. Если бы кто-нибудь избавил меня от него, я был бы очень рад. Сразу после бала я отправляюсь на охоту. На охоту? Да, ну, отлично. отлично. На какого зверя? На кабана. Король изъявил желание увидеть завтра на обеденном столе Кабаню Голу. Хм, понимаю, с отложным воротничком по-итальянски. А ты верил, что король. Вполне уверен. Ну, что ж, отлично. тогда на охоту. Ну, как мы будем охотиться? Я думаю, устроен засаду. Засада всего mm -hmm. надёжнее. Mm -hmm. Да. Кирюс, дружище, умись ради бога. Да умись ты сам, если сможешь. Кирюс, подумай о герцоге Анжуйском, ведь это он стоит за спиной Бюсси. Mm -hmm. Кто может быть страшен людям французского короля? Mm -hmm. Если нам будет угрожать опасность, король сумеет нас защитить. Uh -huh. но вас, но ну, не меня. Да пропади ты пропадом. Mm -hmm. Какого дьявола ты бы думал жениться, а? Ты же знаешь, как ревнует король своих друзей. Иди беседуй с королем. Выполняй свою миссию, миротворца. Ты в этом весьма преуспел. Постой. Только не вздумай. Предупредить Бюсси. Не надо. Тогда ты совсем пропал. Дальше. Ваше Высочество, мне удалось узнать, что дом снят на год. Апартаменты дамы на втором этаже. И я уже изготовил ключ от входной двери. С такими козырями на руках мы можем начинать партию. Сегодня же ночью меня поразило сходство этой дамы с той погибшей красавицей. После ее гибели меня мучают кошмары. Я должен раскрыть эту тайну. Монсеньор, не терзайте себя. Ну что за беда, если с вашей великолепной перевязи соскользнула бы одна из многочисленных жемчужин? Кстати, вы не собираетесь присутствовать на свадебном балу у Сен-Люка? Ведь там будет король. Какое мне до этого дело? Я послал туда Бюсси. Надеюсь, ему удастся завязать там добрую ссору и заколоть кого-нибудь из этих миньонов. Я в этом не сомневаюсь, монсеньор. Мы будем на улице Сент-Антуан за час до полуночи. Хорошо, монсеньор. новый крахмал для воротничков. Нет, господа, вы ошибаетесь. Мы сговариваемся отправиться на охоту. Да. На охоту? Вы шутите, зубы. Для охоты нынче очень холодно, и, боюсь, у вас вся шкура потрескается. Не беспокойтесь. А на кого же вы собираетесь охотиться? Уж не на жаворонков? Нет. На кабана. Вот как. Нам нужно непременно раздобыть его голову. А зверь? Уже поднят. Но надо же еще знать, где он пройдет. Уж мы-то разузнаем. Кстати, не желает ли господин Дебюси поохотиться с нами? М? Я очень благодарен, господин Декелюс, но, к сожалению, я занят. Завтра мне надо быть у герцога Анжуйского на приеме графа де Монсуро. Ну, а сегодня ночью? Сегодня ночью я тоже не могу. У меня свидание в одном доме, в Сент-Антуанском предместе. Неужели королева Марго инкогнито вернулась в Париж? Нет, господин Шомберг, С некоторых пор я отказался от этого наследства. Речь идет о другой особи. И это особо ждет вас в одной из улочек Сент-Антуанского предместья? Совершенно верно, господин Деможерон. Но парижские улицы ночью небезопасны. Какую дорогу вы мне посоветовали бы избрать? Черт побери. <сила> На вашем месте судач. Я бы воспользовался бы паромом в Преуклярк. <сила> <сила> <сила> Затем пошел бы по набережной. Если вам удастся без особых неприятностей преодолеть Турнельский дворец... Это небезопасно. Да. То вы окажетесь на улице Сент-Антуан и постучитесь в двери вашего таинственного дома. Я благодарю вас за столь подробное описание дороги, господин Декилюс. Будьте уверены, что я не свернул с этого пути. Однако здесь становится скучно. Пойдемте, господа. Решительно с этим народом не о чем больше толковать. Прошу прощения. Жанна, дорогая, господин Дебюси сейчас собирается уходить. Я умоляю вас, задержите его. Но зачем? Так надо. Ладно, но я надеюсь, что впоследствии вы мне все объясните. Господин Дебеси, весь Париж с восторгом говорит о вашем последнем санете. О, да. Сделайте мне подарок, прочтите. Ну, пожалуйста. Охотно, сударыня. А здесь не очень удобно. Прошу вас. Прошу прощения, господа. конечно. Конечно. Великая фантазия Творца. Я славлю мысли вечное движение. Все мы, лады его воображения, Но неудача или достижение Не можем разобраться до конца. Мы разные. В одном лукавит плоть, Другой рассудком покоряет страсти. И слава Богу, что не в нашей власти То изменить, что даровал Господь. Ну что ж, господа, по такому маршруту кабана будет... Совсем не трудно доследить. Итак, решено. Угол Турнельского дворца в самом начале улицы Сан-Антуан. Хорошо, может быть, прихватить с собой Лакеев? Ни в коем случае. Я ненавижу Бюсси. Но я щел бы себя опозоренным, если позволю палке Лакея прикоснуться к нему. Бюсси-дворянин. С головы до ног. Что случилось, господин Дессендлюк? Почему у вас такой взволнованный вид? Сударь, я искал вас. Вы искали меня? Милая Жанна, король уезжает, попробуйте задержать его. Мне нужно сказать господину Дебиси два слова с глазу на глаз. Господин Дебиси, я благодарю вас, Сосанет. Он был великолепен. Ну так что? Что же вы мне хотите сказать, господин Сударь, я хочу сказать, что если у вас назначено свидание на сегодняшний вечер, то попробуйте перенести его на завтра. Что-что? У меня и в мыслях нет, что человека подобного вам можно чем-нибудь напугать. Боже упаси, но подумайте хорошенько. Сынлюк, где ты? Иду, государь! Я тебя жду! Будьте осторожны. Господа! Я ухожу. Мы с тобой. Я, господин Жалкиш, я, господин Я, чертовски я Вот насчет воротничков ты хорошо сказал. Ну что ж. Честь имею приветствовать вас, господа. До завтра. Встретимся у герца Ганжуйского. Как, разве мы не едем с тобой? К сожалению, нет, господа. Я должен забрать письмо, которое пришло издалека. Я обещал Гансу, что прибуду туда один, без провожатых, дабы никого не скомпрометировать. И тебя не беспокоит то, что наболтали эти мерзкие миньоны? Черт, возьми, это прозвучало как вызов. Вы о чем? А, -а, -а, -а, -а, а, охота на кабана. По-моему, вы слишком серьезно отнеслись к болтовне этого сброда. Сегодня они выслуживались перед королем, а на самом деле это просто ленивые коты, которых надо стягать, чтобы заставить драться. И поверьте, крепко стягать, господа. Прощайте. Письмо. Уж нет Маргариты Леноварской. Неужели его не пугает? Ужасная судьба а Лямоли и Каканаса. Мне жаль бедного Бюсси. Он никогда не любил. И любовь не разочарует его только в одном случае, если погубит его. Государь, я буду иметь честь сопроводить вас до носилок. Почему до носилок? Нет, дружок. Шико едет в одну сторону, я совершенно в другую. Эти бездельники, твои друзья, куда-то подевались и заставляют меня возвращаться в Лувр. В одиночестве. Я надеюсь, что ты не позволишь своему королю уехать отсюда одному? Коня! Господину Десенлюку! Впрочем, мои носилки достаточно вместительны. И там хватит места для двоих. Государь, я готов. И я настолько предан вашему величеству, что по первому зову последую за вами, хоть на край света. Пойдем, дружок. Господи боже, неужели король опять чем-то недоволен? Он уходит, не попрощавшись. Господин Дебрисак, я благодарю вас за прекрасный бал. Я чудесно провел вечер. Ваше Величество. Сударыня, я одобряю ваш выбор. Господин Десенлюк один из самых верных моих друзей. И я уверен, что он никогда не покинет своего короля. Вы ходите на всю ночь. Не распорядиться ли мне подать вам ужин? Ты прекрасно знаешь, Жером, что удар в шпаге не опасен, если он получен при полном желудке. Боже мой, где это видно, чтобы принц из рода Клермонов шатался в одиночку по ночам и дрался на дуэли в подворотне, как безродный головорец? Не ворчи, старик. По крайней мере, будьте осторожны, сударь. Оставьте меня. Я пришел за письмом. Проходите, сударь. Вас ждут. Благодарю вас, но я очень спешу. Я прошу принести письма. Хорошо, сударь. Я доложу. господин Граб, я узнала вас сразу. Моя королева показала мне медальон с вашим портретом. Она не расстается с ним. <тит> <тит> Кириллс, а какого черта мы оставили лошадей? Все правильно. Лошади могли бы спугнуть дичь. Должен вам заметить, господа, что время для охоты мы выбрали не совсем удачное. Ужасно холодно. Да, действительно, очень холодно. Ничего, ничего. Я полагаю, что лучшего места для засады не найти. Да? А если он все-таки поедет другим путем? Не волнуйся, я знаю, Бесси. Так или иначе, он будет здесь. Нам остается только ждать. Ну что ж, мы тут стоим. Заходите в дом, господин Тебесси. Мне очень жаль, но я не могу. Почему? К сожалению, я назначил встречу нескольким моим друзьям. Я не могу заставить их ждать. Но неужели вы не зайдете в дом, чтобы немедленно прочесть письмо королевы Марко? Я прочту его позже. В таком случае, господин Девюсси, вы самый хладнокровный из всех мужчин, пользовавшихся благосклонностью королевы Марко. Вы, сударыня, я выше ценил бы эту благосклонность, если бы она предназначалась мне одному. Надеюсь, вы меня понимаете. не поверьте, я всем сердцем хотел бы провести этот вечер в вашем обществе. Но я действительно не могу отменить ту встречу, которую я назначил. Это нанесло бы урон моей репутации. Понимаю. Да хранит вас Бог, господин Краф. Я удачлив, сударыня. Если позволите, я навещу вас завтра. Я буду жить ожиданием завтрашнего вечера. Ой, от холода, да? Ну что ты так раскныкался, Мажерон? Ну, закутайся поплотней в плаще. ты перестанешь зябнуть. Тебе легко, говорит Шамберг. Ты немец и приучен к холоду. У меня тоже. Руки замерзли. Бедный ты перно! Ну почему ты не захватил с собой муфту твоей маменьки? Боже мой, да имейте же терпения. Еще минуты, я уверен, вы будете жаловаться на жару. Да услышит тебя, Господь Давайте сохранить инкогнито. Давайте войдем, Арилии. Лучше выдержать осаду за дверью, чем перед дверью. Но кто поручится? Что за этой дверью нас не ждут враги? Довольно ждать, господа. Мы атакуем их. Черт! Смерть ему! Смерть ему! Смерть ему! Смерть, смерть ему. ему! Смерть ему! Пожали смертью наследнику французского престола, господин Декелюс. Господа, герцог Анжуйский.